Доброго здравия уважаемые друзья, с вами на связи Мушкин Владимир сообщество Правовед Сибирь и сегодня я к вам обращаюсь с экстренным видеообращением с просьбой поддержать нашего соратника с города Астрахани Корсунова Сергея Борисовича. В городе Астрахани у Корсунова Сергея жена работает в парикмахерской, в которой произошла провокация сотрудниками полиции и судебными приставами в отношении Сергея. который с 2000... Сергей сам с 2009 года не платит дань в Российскую Федерацию ни в одну инстанцию. И все отписывается документально, то есть не прибегая ни к каким воздействиям, ни к психологическим, ни к физическим. Просто делает все на документальном уровне, с буквы закона. И из-за того, что он стал неугодным, из-за того, что он помогает многим людям действовать по закону и не прогибаться под не имеющих прав и власти чиновников, в отношении него устроили провокацию. То есть были э, в это учреждение к, к его жене на работу были направлены две сотрудницы судебных приставов, которые были в гражданской одежде, что невозможно было установить, что они находятся э, именно ну, на служебном положении. И... Одна из них начала там все заснимать. Сергей разъяснил ей права, что это частная собственность, снимать нельзя. Взял ее за руку, чтобы взять телефон и выключить видеозапись. И эта женщина то ли махнула сама себе, то ли это было просто спектакль, она нагнулась, там, начала плакать и кричать, что он ее там, бьет, ударил там, по лицу несколько раз и так далее. И в отделение парикмахерское заскочили то есть, наряд судебных приставов быстрого реагирования и сотрудники полиции. Когда вы прочитаете документы, приговор, то вы увидите, что... Со стороны обвинения порядка 10 свидетелей, сотрудников структур, то есть заинтересованных лиц, а со стороны защиты только жена и сын, приемный сын Сергея, которые защищались. Адвокат полностью куплен, работает на систему, потому что... Адвокат все время уговаривал Сергея взять вину, признаться полностью в содеянном, раскаяться и получить условный срок. Ну, на самом деле Сергею дали два года колонии общего режима за то, что он не делал. И сейчас мы выставляем защиту и всех ребят, которые осознаны, все, кому не безразлична деятельность правоведа Сергея, который подготовил очень много материалу. Один из самых известных это цианид для судебных приставов, который во всех наших чатах опубликован и вы им пользуетесь и получаете результаты. Уже много людей закрыли исполнительные производства у судебных приставов при помощи документов Алексея, Сергея Корсунова. Поэтому, ребята, все, кто, по крайней мере, увидят это видео и воспользовались документом э, цианид по, про судебных приставов, ну, там есть еще цианид по судьям, все, кто пользовался этими документами, вы их получали безвозмездно, безоплатно. И прошу вас в качестве жеста доброй воли э, отблагодарить Сергея своими действиями. Я приготовил э, документ небольшой, на 7 страницах, под видео будет, по ссылке, ну, то и в опис... когда вот это видео будет выгружено на YouTube, в описании под видео будет его приговор, который вы можете почитать и будет докладная записка на судью, которая выносила решение. Я сейчас это озвучу, вы также сами можете эти документы использовать в своих целях. Вы также самое без ограничения можете распространять, перезаливать себе видеоролик. <coughs> и если кто-то даже не имеет возможности там, в письменном виде отправить э, документы, то отправляйте хотя бы на электронную почту. Наша задача проявить гражданскую позицию и э, ну, то есть показать, что мы друг за друга встаем плечом к плечу. То есть свою гражданскую позицию показать. Если у вас нету возможности распечатать документы, отправить финансов нету, нету принтера там, то хотя бы сделайте лайк этой записи, то есть сделайте репост, разместите эту видеозапись у себя на странице, распространите ее, пожалуйста, в чатах, в которых вы находитесь. То есть просто хотя бы какое-то действие, если каждый из нас из каждой из смотрящих это видео а в данном случае там, у меня 3 120 человек, 120, 3 120 человек подписчиков на ютубе, если каждый хотя бы сделает один лайк, и хотя бы каждый десятый человек отправит документ, вот эту докладную записку на судью, то судью снимут с должности. Судью снимут с должности, соответственно, это будет основанием отмены решения, потому что судья был, ну, находится незаконно вынес это решение, незаконно находится на должности. Ну и давайте <как> процитируем докладную записку. Довожу до вашего сведения то обстоятельство, что 27 июля 2017 года от имени Трусовского районного суда города Астрахани неизвестным лицом, участвующим в уголовном деле номер 1-228 Возбужденным по заявлению Шваневой МА в отношении гражданина Союза Советских Социалистических Республик приложение номер один. Э -э -э. <кхи> так, приложение номер один. Паспорт гражданина СССР. Корсунова Сергея Борисовича о привлечении Корсунова Сергея Борисовича к уголовной ответственности по части первой статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации вынесен приговор, то есть неизвестным лицом вынесен приговор. Видим, да, что в приговоре указано уроженца города Астрахани гражданина Российской Федерации. То есть уже эти противоречия э, в самом приговоре. Вот у Сергея в приложении его паспорт гражданина Союза Советских Социалистических Республик, его прописка, что он проживает в СССР. То есть, соответственно, данным судом было нарушено принятие к производству уголовного дела. То есть, если даже он и... представим, что он совершал это уголовное дело, то э, дело должно <coughs> рассматриваться э, в советском суде, то есть э, по месту жительства, О, ой, по месту совершения преступления. Э, что у нас э, есть противоречие? Суд рассма... дело рассматривалось в Российской Федерации, которая к Советскому Союзу не имеет никакого отношения. То есть это все равно, что если я вам приведу от аналогию, у вас открыт счет в Сбербанке, вы им пользуетесь, но вы приходите в другой банк, например, в Уралсиб банк и требуете закрыть счет э, в Сбербанке. Ну, то есть, соответственно, это другое юридическое лицо, другая организация, которая не может делать действия ну, друг, и руководство документами сторонней организации. То есть, это два разных субъекта, ну, для понимания вам. Неизвестный мужчина, представившийся судьей Гребенщиковым, э, гребенщиковым Н.М., э, вопреки здравому смыслу, закону, стал требовать выполнения его распоряжений и указаний, которые не только не были предусмотрены законодательством РФ, но и даже порой вступали в противоречие с его же предыдущими высказываниями, требованиями. Последовательность действий и требований судьи Гребенщикова Нм не отличались. Последовательность действия и требования судьи Гребенщикова не отличались. Как показалось представителям стороны обвинения, мужчина, позиционирующий себя судьей Гребенщиковым Н.Н.М., выглядел подвыпившим, находился в состоянии алкогольного опьянения. Не исключено, что именно алкогольное опьянение судьи Гребенщикова послужило причиной столь явного несоблюдения процессуального законодательства, предусматривающего порядок судопроизводства, нарушение прав лиц, участвующих в уголовном деле, агрессивное, и недостойно недопустимого для судьи поведения, нарушение пунктов таких-то законов о статусе судей РФ. Возможно, будучи назначенным 4 июля 2015 года председателем Трусовского районного суда города Астрахани, Гребенщиков Н.М. давно не проходил медицинское свидетельствование на наличие отсутствия заболеваний, в том числе хронических, препятствующих ему, осуществлению профессиональной деятельности в качестве, стат, э, в качестве и в статусе судьи, а по этой причине становится столь очевидным его несоответствие соответствует занимаемой должности. Безусловно, при наличии заболеваний, препятствующих осуществлению профессиональной деятельности в качестве судьи, он претендент на должность судьи Гребенщин <coughs> Лебенщиков Николай Михайлович, должен был быть недопущен к деятельности, к деятельности в качестве судьи, либо документ, свидетельствующий, подтверждающий прохождение медицинского свидетельства. Квалификационную коллегию судей Астраханской области кандидатам на должность судьи Гребенщиковым НМ не предоставлялся. Это означает несоблюдение требований закона о статусе судей в Российской Федерации и служит основанием для прекращения его полномочий как судьи. Агрессивность, жесткость, неподчинение Конституции РФ, несоблюдение федеральных законов РФ, нарушение основных принципов и задач судопроизводства – одновременно с явной проявляющейся отсутствием уважения и элементарной вежливости не только по отношению к лицам, участвующим в уголовном деле 1-228, но, судя по всему, проявление пренебрежительного отношения даже к секретарю судебного заседания, которое, суде... которое... судебное заседание было так стихийно организовано судьей Гребенчиковым НМ. Я сейчас даже пока не говорю о том, что дело не было подготовлено к судебному разбирательству. Дело в том, что секретарю стихийно организованного судебного заседания, даже если условно принять то обстоятельство, что подготовка к делу была проведена условно и лица, участвующие в деле, были извещены надлежащим образом, не было даже предложено доложить о явке лиц. Статья 161 ГПК РФ, не говоря уже о том, что были вообще надлежащим образом извещены лица, участвующие в деле о дате и месте времени судебного заседания. Статья 155 ГПК РФ по делу номер семнадцать. Но дело даже не в этом, а в том, что полной неожиданностью для лиц, прибывших в целях подготовки для участия в судебном заседании, время и место которого еще не было даже назначено в помещении Трусовского районного суда города Астрахани, Судя по извещению, стало внепроцессуальное взаимодействие судьи Гребенщикова Н.М., закончившейся насильственной расправой (пункт 2 ст. 115 УК РФ, ст. 116 УК РФ, ст. 125 УК РФ с применением специальных средств в нарушение статьи 17 Федерального закона судебных приставов от 21 июля 1997 года в отношении обвиняемого по уголовному делу номер 1.228 последовавший со стороны прибывшей по команде исполняющие распоряжение судьи Гребенщикова НМ вооруженные группы мужчин, имеющих экипировку, публично демонстрирующие символику, атрибутику фашистской организации, вопреки требования статьи 6 Федерального закона номер 80 об увековечивании победы советского народа в Великой Отечественной войне в 1941-45 годов, от 19 мая 1995 года и Федерального закона номер 114 о противодействии экстремистской деятельности от 25 июля 2002 года. Сейчас становится очевидным то обстоятельство, что, что судья Гребенщиков, НМ, открыто показывающий свою связь, сотрудничая с вооруженными формированиями, наглядно демонстрирует не только имеющуюся у него силовую политическую поддержку, публично пропагандирующую фашистскую идеологию, но и более того, оказывает всяческое содействие для реализации их политических акций, провоцируя подобные ситуации, отдавая свои, отдавая свои, стоит так, оказывает всяческое содействие для реализации политических акций, провоцируя подобные ситуации, отдавая свои приказы. Стоит заметить несоответствующие требованиям закона. А, давая свои распоряжения. Распоряжения... Так. Вот сюда. Стоит заметить, несоответствующие требованиям закона. Нарушение пункта 3 статьи 3 номер ⁇ Закона о статусе судей, Кодекса судейской этики ⁇ Всероссийским съездом судей э, подобный э, ну, утвержден. Подобные связи, безусловно, вызывают чувство недоверия, а порой даже порождают ненависть со стороны общественности не только к отдельным представителям судебной системы РФ судям, но и как следствие являются причиной умаления авторитета судебной ветки власти РФ в целом. Справка. Статья 6 Федерального закона об уиковечивании победы советского народа. Здесь мы на рисунке приводим гербы судебных приставов. И что они обозначают в Великой Отечественной войне в первом-сорок пятом годов от 19 мая девяносто 1995 года? Важнейшим направлением государственной политики Российской Федерации по увековечиванию победы советского народа в Великой Отечественной войне является решительная борьба с проявлением фашизма. Российская Федерация берет на себя обязательство принимать все необходимые меры по предотвращению создания и деятельности фашистских организаций и движений на своей территории. В Российской Федерации запрещается использование любой формы нацистской символики, как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах. Запрещается пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики и символики организаций сотрудничавших с группами, организациями, движениями или лицами, признанными преступными, либо виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси Нюрбенского трибунала, либо, либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанными на приговоре, международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси нюрбинского трибунала либо вынесением в период великой отечественной войны второй мировой, вынесенными в период великой отечественной второй мировой войны запрещается пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики организаций, в том числе иностранных или международных отрицающих факты и выводы установленные приговором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 Перечень организаций, указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи. То есть есть гиперссылки, вы можете по ним перейти из документа. Настоящие статьи, а также атрибутики и символики указанных организаций определяется в порядке, установленном правительством Российской Федерации, Федерации система гарант и ссылка на документ. Вопреки тому, что судья Трусовского районного суда города Астрахи, Геребенчиков НМ, не только никогда не подчинялся и, очевидно, не намерен подчиняться Конституции РФ, так же как никогда не исполняла, и сейчас продолжает игнорировать требования федеральных законов, а по этой причине позволяет себе предоставлять в квалификационную коллегию судей Астраханской области, мягко говоря, несоответствующую действительности информацию, недостоверные сведения о себе, которая, несмотря на его уверенность в себе, безнаказанности, при первой же возможности может послужить достаточным основанием для возбуждения уголовных дел как минимум сразу в двух государствах. Принимая во внимание требования закона о статусе судьи в Российской Федерации, а в случае выявления факта назначения избрания на должность судьи лица, не соответствующего на момент назначения избрания требованиям предусмотренным пункта 1 статьи 4, тоже есть гиперссылка настоящего закона, Соответствующая квалификационная коллегия судей в установленном федеральном законном порядке рассматривает вопрос о прекращении полномочий такого судьи. А также учитывая то обстоятельство, что назначенный на должность судей Трусовского районного суда города Астрахани Гребенщиков НМ по неизвестным причинам, предоставившим в квалификационную коллегию судей Астраханской области недостоверные сведения о наличии у него гражданства Российской Федерации, поскольку военнообязанный Союз СССР Гребенщиков Николай Михайлович никогда не состоял и в настоящее время не состоит в гражданстве Российской Федерации, что соответствует, что в соответствии с пунктом 1 статьи 4 закона о статусе судей Российской Федерации, пунктом 1 статьи 14 является основанием для прекращения его полномочий как судьи. Если так называемый федеральный судья Гребенщиков надеется на то, что Российская Федерация объявит ему благодарность, за его внушительный вклад в организацию деятельности по дискредитации органов управления Российской Федерации, а также за его усердный каждодневный нелегкий труд, направленный на умаление авторитета судебной ветки власти РФ, который он так наглядно продемонстрировал 27 июля 2017 года по адресу Астраханская область, Гостат Астрахань, вызвав лиц, участвующих в деле, для инициирования их стихийно организованного судебного процесса. Для организации э, им. то он глубоко ошибается? На основании вышеизложенного требую провести проверку по факту соответствия Гребенщикова НВ требованиям пункта 1 статьи 4 Закона о суде. Вынести на рассмотрение квалификационной коллегии Астраханской области вопрос о прекращении полномочий судьи Трусовского районного суда <coughs> Гребенщикова. Дать согласие внести представление воз, на возбуждение уголовного дела по статье 278 270 УК <как> РФ насильственный захват или насильственное удержание власти. <как> так, вот так сделаем. Дать согласие на возбуждение уголовного дела по статье. Насильственный захват власти и насильственное удержание власти, Председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу привлечь к дисциплинарному взысканию в виде прекращения полномочий судьи. Статья 12.1. Дисциплинарная ответственность судей. Закона о статусе судей Российской Федерации, судью Трусовского районного суда города Астрахани Гребенщикова Николая Михайловича. Уведомить лиц, участвующих в деле номер один, двести двадцать восемь включая представителей стороны защиты, полномочия, которым переданы в порядке передоверия, о дате времени месте проведения заседания квалификационной коллегии Астраханской области для разрешения вопроса о прекращении полномочий судей Трусовского районного суда города Астрахани Гребенчакова НМ. ММ. предупреждая, что на основании статьи 3 Конституции РФ носителем суверенитета единственным источником власти в РФ является ее многонациональный народ. На основании пункта 1 статьи 32 Конституции Российской Федерации с 18 лет граждане РФ имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. Во исполнении статей 52 и 53 Конституции РФ о возмещении государством вреда, ущерба, причиненного действиями и бездействиями органов государственной власти и их должностными лицами, я предостерегаю вас от противодействия или бездействия в отношении моего волеизъявления. желая мирным диалогом решить все возникшие вопросы, споры, не прибегая к судебным искам для взыскания с вас штрафов за неправомерные действия, нарушающие мои конституционные права, свободы, честь и достоинства. Приложение «Паспорт гражданина СССР» Корсунова э, на двух листах. Да, на двух страницах представитель полномочия переданы в порядке передоверия стороны, защи стороны защиты по уголовному делу по обвинению гражданина Союза Советских Социалистических Республик Корсунова Сергея Борисовича и вот приложение документ печатайте двухстороннюю печать так э, так это у нас седьмая получается и шестая страница тогда нам здесь нужно сделать пробел и у нас пятая шестая Да, на 7 8 приложен паспорт это отдельная страница 5 6 это заявление страница заявления <coughs> дата 10 августа и данные то есть вот эти данные ставите свои здесь данные тоже свои ставите <coughs> Печать двухстороннюю делать, и не надо тратить бумагу. То есть здесь уже даже зеркально отражены поля для двухсторонней печати в настройках. И у вас получится там всего лишь 4 страниц, 4 листочка. 8 страниц, 4 листочка. Отправляете в четыре организации. Раз, два, три, четыре. Данную докладную записку. И так же самый этот макет вы можете использовать для своих целей, только опис, описывая свои обстоятельства по любому судебному делу, то есть для снятия судьи с должности. То есть этот документ для снятия судьи с должности и проведения в отношении него проверки. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты. И благодарю всех за поддержку. Надеюсь на вашу гражданскую осознанность, взаимодействие и поддержку. До скорых встреч!